профессионального года. Зависит, если это происходит там, осенью, насколько это Искусство добра и справедливости и неизменные традиции, приняты в юридическом сообществе, приобретают в этих условиях особую ценность. Сегодня мы собрались с вами в этом зале, чтобы продолжить славную традицию, которой уже более четверти века Приветствуем вас на 26-й торжественной церемонии вручения Высшей юридической премии «Фемида». Уважаемые коллеги, открытием сегодняшней церемонии предшествовала презентация книги о крупнейшем российском учене, ученом юристе, профессоре Московского университета Михаил Константинович Треушникове. Добрую память об ученом, о педагоге бережно хранит не одно поколение юристов. И мне довелось оказаться причастным и прикоснуться к славным традициям его юридической школы. Как разработчика современной теории доказательств в цивилистическом процессе, одного из вдохновителей и лидеров подготовки современного гражданского процессуального. Позвольте выразить уверенность в том, что и впредь новая рубрика церемонии вручения высшей юридической премии получит достойное наполнение и будет открыта для достойнейших и замечательных людей в профессии. Год назад все в нашей жизни было по-другому. Все, кроме нашей церемонии. Сегодня, как и прошлой осенью, мы собрались в Центре международной торговли. Сегодня мы вновь назовем имена тех, кого юридическое сообщество отмечает как лучших в своей профессии. Премия ФИМИДА сильна своими традициями. И эти традиции в том числе заключаются в людях, находящихся в этом зале. В вашем профессионализме и хорошем настроении сегодня вместе с нами. номинации, представлять наших лауреатов и номинантов, приглашать их, приглашать тех заслуженных в профессии ученых юристов, которые будут награждать. И сегодня я, конечно, немного волнуюсь, потому что выступаю в непривычной для себя mm -hmm. роли, поэтому позволю себе представить прежде всего свою коллегу, для нее это уже Вторая церемония в качестве ведущей. Кто знает, может быть, когда-нибудь и мы увидим и услышим имя моей коллеги в качестве номинанта премии. Рядом со мной на сцене прекрасная, блистательная, обаятельная Александра Ситникова, референт Государственного правового управления администрации президента Российской Федерации, кандидат юридических наук. Это непростая задача провести при таких уважаемых людях такую чудесную премию. И в этой задаче я бы точно не справилась без крепкого мужского плеча. В прошлом году мне помогал Григорий Петрович Ивлеев. Президент и возникновение дела. Сегодня он присутствует в нашем зале. Я попрошу еще раз поприветствовать его своими друзьями. Сергей Синицын, доктор юридических наук, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Уверена, он поможет мне так же блестяще, как помогает нашим органам публичной власти в их непростой работе с действующими и будущими законодательными и иными нормативными правовыми актами. Поприветствуем его своими отмечениями. За поддержку, но хотелось бы все же подчеркнуть, что главными героями нашей сегодняшней церемонии, которых действительно следует отметить аплодисментами, будут наши лауреаты и номинанты. Профессионалы высшей пробы, чьи заслуги вызывают безусловное уважение у их коллег. Мы наши. Нашу первую номинацию можно смело назвать фундаментальной основой всей юриспруденции, всей правовой культуры. Первые законы появились тогда, когда люди поняли, что высшей ценностью общества и главным интересом государства является соблюдение и защита прав человека. «Права человека» — наша первая номинация, которая красной нитью проходит не только через 26 лет истории премии «Фемида», но и через всю тысячелетнюю историю права. По представлениям коллег, экспертный совет премии «Фемида» принял единогласное решение отметить общественные и государственные заслуги уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, доктора философских и доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации, Татьяны Николаевны Москальковой. Татьяна Николаевна, прошу вас под аплодисменты подняться на эту сцену. Я бы хотел сказать, что Татьяна Николаевна известна юридического, не только как блестящий юрист, правозащитник крупной государственной и общественной деятельности, но ну и как тонкий исследователь. В орбите ее интересов показались сложные проблемы. Среди них Нравственные начало уголовного процесса, защита чести и достоинства личности при работе, дознание предварительного следствия. Да и не только. Татьяна Николаевна провела глубочайшие исследование культуры как противодействие СВО при работе правоохранительных органов. Для вручения премии Федита прошу подняться на нашу сцену представителя Верхней Палаты Российского Парламента первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Владимировича Яцкина. Андрей Владимирович, поздравьте, пожалуйста, Татьяну Николаевну. Дорогие друзья, функцию экспертного совета, который определил в качестве лауреата этой замечательной нашей юридической премии Фемида. И я с большим удовольствием отмечаю, что Совет Федерации Федерального Собрания, всегда понимая вашу работу 24 на 7, понимая какой вы неординарный человек, ту отдачу, то чистое сердце, ту пользу, которую вы приносите людям она вот все вместе объединяет права человека. Я хотел вас поблагодарить за эту работу и включить эту замечательную фрегу. Всем было ответное слово, уважаемый Андрей Владимирович. Уважаемые коллеги, очень важно, чтобы профессиональное сообщество встречалось и находило возможность отметить заслуги каждого. Конечно, я считаю, что мне еще нужно много-много работы для того, чтобы получить признание юридического сообщества. И сегодня, в то время, когда происходит переосмысление, Вообще прав человека, когда разрушена международная система защиты прав человека, что нас подвигает построению принципиально а, новых подходов, новой системы защиты прав человека. Крайне важно то, что вы меня отметили. Спасибо огромное. И я хочу отметить о вас и поблагодарить каждого, потому что практически мы с каждым или вместе решали какие-то вопросы, научные, системные, в отношении конкретного человека. Хочу поблагодарить каждого за ваши огромные добрые сердца, за мудрость, за э, тот огромный труд по построению законодательного каркаса нашего государства, наших прав человека. И дай Господь, чтобы у нас хватило сил, ума, воли защищать, э, защищать нашу Родину, защищать тех людей, которые сегодня на передовой хуют мир и победу. Время многое нужно в смысле. И правовой статус людей, которые прибыли к нам в качестве эвакуированных, и систему частичной мобилизации и а, общий принципа подхода к ней. Эта премия важна не только своим подиумом, но тем главным общением, которое дает возможность нам прираститься знаниями, поделиться своим опытом и наметить пути, а, дороги к правовому храму. Спасибо. Поскольку речь сошла о правах человека, важно отметить, что большую роль в соблюдении играют профессиональные общественные объединения. Они помогают сформулировать ключевые потребности как разных групп и слоев нашего общества, так и каждого гражданина в отдельности. Они помогают найти разумные компромиссы, предложить взвешенные решения. Благодаря их участию, их часто бескорыстной экспертизе и инициативе, законы, которые разрабатываются в нашей стране, помогают соблюдать и найти баланс интересов общества, государства и бизнеса. Итак, наша следующая номинация общественная деятельность. Приглашая следующего лауреата, отмечу его последовательность. Возглавляя общественно значимый, во многом социальный бизнес, он одновременно представляет большое сообщество российских предпринимателей. Вместе со своими коллегами и даже конкурентами. Он помогает государственным регуляторам находить такие решения, которые будут сохранять баланс интересов граждан, общества. Бизнеса и государства. Мы приглашаем на нашу сцену председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основателя и председателя совета директоров группы компаний «Эрфарм» Алексея Евгеньевича Репика. Полномочного представителя экспертного совета премии объявляла моя коллега, у нее это вышло гораздо лучше, чем у меня. Ведь в прошлом году он вел церемонию вручения премии вместе с ней. Но я постараюсь также достойно пригласить его на сцену. Для вручения премии Эмида в номинации общественная деятельность. Приглашается президент Евразийского патентного ведомства, заслуженный юрист Российской Федерации, государственной общественной деятель, знаменитый в том числе своими благоприятными проектами на благо всей родной Рязанщины. Григорий Петрович Ивреев, несомненно, Григорий Петрович является реформатором современной концепции содержания права интеллектуальной собственности, которая переживает современные. Момент чрезвычайно важный и открытие, и сложности. Игорь Петрович. Уважаемые друзья, представляю Асея Инча Репика, зная его всем нашим сообществом как постоянного защитника прав предпринимателей, прав тех людей, которые строят общество, которые идут вперед, которым необходима юридическая поддержка на всех этапах. Деятельность, от основания до продвижения. С этой стороны мы знаем деловую Россию. Многие из присутствующих здесь выступают на деловой России, выступают на мероприятиях, проводимых деловой Россией. А многие из нас даже знают, что предприниматели с деловой России подчас и критику наводили такое, что наши руководители а, правительства и иногда даже личный президент давал соответствующие указания, которые надо было выполнять быстро, четко, и многие вопросы были решены. Но я хочу вам представить еще Алексея Ивеневича Репика с другой стороны. Защищая права предпринимателей, он дошел до интеллектуальной собственности. Защита прав интеллектуальной собственности в той сфере, в которой работает... Алексей, И в той сфере, в которой сейчас большинство наших инновационных предприятий находятся, требуют этой защиты. И Алексей Евгеньевич пользуется огромным авторитетом среди патентных юристов. Я а, хотел бы передать вам от патентных экспертов Российской Федерации поклон за ваше участие в работе по формированию патентной практики в сфере оборота лекарственных средств. Вы знаете, Алексей Евгеньевич поддержал эту реформу таким образом, что сейчас мы можем продавать патенты и на композиции, и на кристаллические формы, и на многие-многие препараты, которые стали сейчас необходимым э, лекарством для, все, для всех нас. Но я могу сказать, что Алексей Евгеньевич, как человек свободный, подчас давал советы, и министру экономики, и руководителю Роспатента, которые как бы сразу выходили на уровень других решений. Вы знаете, фарм реестр да, Надо создать. Много споров. Евразийская комиссия, наши партнеры по Евразии возражают. И, э, по нашим уже евразийским нормам оборот лекарственных средств прерогатива Евразийской комиссии. И тогда на одном из совещаний Алексей Евгеньевич говорит, а зачем нам Е. Это интеллектуальная собственность. А интеллектуальная собственность регулируется национальным законодательством. И фармреестр мы создали. Евразийская патентная ведомство действует фармреестр сейчас. Обращайтесь. Алексей Евгеньевич, я хочу пожелать вам, чтобы вы были в таком творческом настрое во всех отраслях, которыми вы работаете. Поздравляем, Алексей Евгеньевич. Добрый вечер, коллеги. Для меня огромная честь быть сегодня на этой сцене. Конечно, аванс, ну и в некоторой степени не моя заслуга все-таки. Да? Мы понимаем, что очень трудно получать высшую премию по юристом, не являясь. Но более 7000 компаний в совершенно разных отраслях нашей экономики, тех, кто сейчас являются членами деловой России, нашим ядром, а они каждый день делают все от них зависящее для того, чтобы наша страна была сильной, экономика развивалась, суверенитет был защищен во всех направлениях. И делают они это в том числе или в первую очередь при прямом участии тех, тех специалистов, тех профессионалов, которые защищают здоровье нашей правовой системы. Меня Григорий Петрович дал такой, ну, как бы хороший пас, немножечко окунувшись, он называется, в мою профессиональную деятельность, помимо моей общественной деятельности. Вот как мы обращаемся к врачу, когда мы чувствуем определенную тревогу до состояние своего здоровья, мы обращаемся к профессионалу в юридической области, когда у нас есть сомнения в правомерности своих действий, когда мы хотим быть защищенными во всех смыслах э, своей э, базовой профессиональной деятельности. Для России э, очень важно, чтобы мы были сильные, что называется, на всех фронтах. И, конечно, в той части, о которой говорила наша любимая, дорогая номинантка «Первая» сегодняшнего вечера, и мы все... Молимся, рассчитываем и поддерживаем во всем э, тех ребят, которые сейчас защищают мир, защищают нашу правду. Но очень очень важно, чтобы наша юрисдикция была конкурентоспособной. Конкурентоспособность юрисдикции для предпринимателя – это ну, основа. Это то, что делает нашу перспективу более мощной и мультипликаторы наших компаний более высокими. Мы, Деловая Россия, обещаем усердно трудиться, над тем, чтобы во всем, что от нас зависит, это и касается вопросов законодательных инициатив, это касается вопросов контроля правоприменения, это касается всей той ну, практической, не всегда может быть такой профессиональной, как вы привыкли, но в то же время искренней экспертизы, чтобы все это помогало нам делать юрисдикцию конкурентоспособной, а правовую систему совершенной. Я очень признателен за эту награду, и я надеюсь, что. Вот эта традиция, она единая, что называется, зафиксировавшись, мы говорим о самой, самой традиционной, самой старой, самой-самой эм, премии, да, высшей юридической премии Фемида, чтобы каждый Новый год эм, новые номинанты делали э, нашу юридическую систему сильнее и краше. Спасибо всем большое. Евгений Леонидович, прошу на сцену. Евгений Леонидович, крупных преобразований, работы органов, прокуратуры юстиции и законности. Нельзя не сказать об огромной работе, которую э, курирует Евгений Леонидович в сфере оптимизации деятельности судебных экспертиз на всей территории Российской Федерации, в ее субъектах, централизации исполнительного производства. В науке им разработаны, представлены новые видели содержания и значения Института деятельного расстания в уголовных процессе. Для меня большая честь представить полномочного представителя экспертного совета, своего непосредственного руководителя и не наставников профессии и жизни. Для, для вручения премии ФИЛИДА в номинации «Государственная служба» на эту сцену приглашается директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, академик Российской Академии Наук, доктор юридических наук, профессор Талия Ермолаевна Абреева. Открывают золотые страницы и теории э, государственного права, и э, науки конституционного права, миграционного права, сравнительного проведения правосудия в современном мире. Дарья Румна – первая женщина, избранная академиком-секретарем общественного отделения Российской Академии наук Дарья Румна, попросим от вас несколько слов в адрес нашего лауреата. награду, а это наша награда, неблагодаренному человеку, все это нашему сообществу, это так, но еще и товарищу, причем надежного товарища. И я хочу отметить огромный личный вклад Евгения Леонидовича Заворчука в обеспечение слаженной работы всех звеней правовой системы. Конечно, этим занимается все Министерство юстиции, все его разделения, руководство, но Евгений Леонидович Имеет колоссальный опыт, и он обладает мудростью, и он знает, как разговаривать с людьми. Я думаю, что именно эти человеческие таланты помогли Евгению Леонидовичу Забурчуку достичь того многого, чего он достиг. И сегодняшняя награда, наш знак отличия, это лишь одна из чередил других, которые наверняка еще будут в профессиональной карьере Евгения Леонидовича. Но отдельно, как директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Российской Федерации, я хочу отметить, что наш институт, наш научный коллектив очень ценит не только усилия Министерства и лично Евгения Леонидовича Горчука в их стремлении, не только усилия по дешевле, вот эта слаженная работа, о которой я сказала, об участии во всех правовых формах, Модернизация законодательства, но и неизменно стремление сохранить научную опору практической деятельности. И я уверена, что это тоже залог будущих успехов наших на правом общище. Наши аплодисменты, аплодисменты. Спасибо. Спасибо. огромное, уважаемый Турея Горния. что такую высокую награду я получил из ваших рук. Человека удивительного, человека профессионального, человека ученого, настоящего патриота нашей страны. Я благодарю моим коллегам, кто посчитал нужным, что я достоин этой высокой награды. Я хотел бы сказать, что Служение законом это великая честь и дорога, которая ожидает и по которой идут все юристы. Законы пишутся в тишине, но в каждый закон вкладывается душа человека, сердце, и законы живут тогда, когда у них есть сила. Сила всех нас, кто принимает участие в этой работе. У меня это Николаевна, когда мы вместе работали законы о защите свидетелей, о защите судей и ряд других законодательных актов. У меня есть мечта, я что наша идея о создании, о принятии двух законодательных актов, это о нормативном в Российской Федерации и законной юстиции. Вот когда мы этого добьемся, как юристы, мы поймем, что. Вот, честно говоря, у вот меня фильм я надеюсь, что мы вместе вот послушались. Спасибо вам большое. Еще раз простите. А сейчас у нас небольшая музыкальная пауза. И экспертного совета Прошу подняться на нашу сцену Бессменного Полномочного представителя Президента Российской Федерации В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Владимировича Мин. Гарри Владимирович Как вам работаете с Сергеем Владимировичем? вечер, уважаемые коллеги! Я бы хотел у него спросить, как ему со мной работать? И, конечно, ответ на этот вопрос, отвечаю, на ваш вопрос, мне с ним очень комфортно работается по, по, по нескольким причинам. Во-первых, мы сидели очень давно, не побоюсь этого слова, дружно. Уже, наверное, лет 30. И, конечно, наша дружба, она касается и профессионального общения, и человеческого общения, и довольно много происходит разных и сложных, и радостных, и непростых событий. И всегда я знаю, что на профессионализм, на деликатность, на этическую составляющую Сергею Владимировича всегда можно положиться. И сегодня уже говорили, и Татьяна Николаевна говорила, и Евгений Леонидович, о том, что э, приходится решать э, достаточно непростые, достаточно сложные задачи и в очень сжатые сроки. И это касается и этих важнейших сфер нашей жизни, образования и науки. Вы знаете, что нам сейчас приходится много переосмыслять. Потому что те ориентиры, те направления, по которым мы двигались достаточно длительное время после распада Союза Советских Социалистических Республик, сегодня требуют ну, не то, чтобы корректировка, а иногда довольно серьезных переработок. И сфера образования ⁇ это одна из сфер. Что касается науки, то здесь ну, самые простые примеры. Вы знаете, что эту тему... Мы не можем да, и, э, не говорить о ней, это и частичная мобилизация, и частичное военное положение. И, конечно, приходилось колес э, корректировать и нормативно-правовую базу для того, чтобы э, обеспечить э, те решения, которые бы позволяли и нашим студентам, тем, кто сегодня учится, и молодым ученым, которые продолжает а, развивать нашу науку, помогать создавать а, и какие-то научные подходы, научные ориентиры для дальнейшего нашего развития по этим, повторюсь, очень сложным, очень непростым направлениям. И, кстати, наш а, коллега а, Репик говорил об этом, ведь, по сути дела, речь идет о капитализации, нашего государства, нашего образования, нашей науки и те знания, и те правовые э, подходы, которые мы сегодня вынуждены э, формировать, это все ложится в том числе и на плечи Сергея Владимировича. Он как председатель, он, кстати, депутат, у него первый опыт депутатской Государственной Думы, э, и он сразу возглавил комитет. И приходится и взаимодействовать и с Российской Академией наук, и с ректорским сообществом, и со студенческим сообществом. И, на мой взгляд, все это получается очень качественно и очень комфортно. В целом, Сергей, он очень комфортный человек. При этом, вот за этой мягкой, интеллигентной научной внешностью прячется сильный характер. Ему приходится во многих сложных дискуссиях участвовать, и, конечно, он, ну, скажу таким немножко в языком, он свою поляну очень оберегает и очень внимательно к ней относится. Поэтому я очень рад, что мой друг, товарищ Сергей Владимирович Кадышик, удостоился столь высокой оценки со стороны нас с вами, со стороны профессионального юридического сообщества. Я вам... За это искренне благодарен, дорогие друзья. Ну а Сергея Владимировича хочу с этой да, наградой поздравить. И скажу, может быть, немножко традиционно, но это не шаблон ни в коей мере, а именно традиционная фраза, что Сергей Владимирович, это во приводном смысле слова аванс. Придется отрабатывать. Поздравляю. Спасибо. Я, я благодарю экспертный совет, благодарю Гарри Владимировича. Для меня особенная честь получить эту награду из его рук, поскольку Галя Владимирович лично для меня является эталоном настоящего юриста и человека во всех смыслах. Я, конечно же, хочу сказать спасибо своим родителям, своей семье, жене, дочкам и своим учителям. Наука и образование – это наш стратегический ресурс. Мы, наконец-то, начали это все понимать. И вместе с вами мы формируем национально-ориентированную систему образования. И уверен, что победим мы на этом фронте. Спасибо большое. по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Василий Иванович Пискарев. Лимита, законотворчества попросим старшего секретаря заместителя министра юстиции Андрея Викторовича Лугинова. Начали добавить поднятые вами деньги безопасности, ну и прозвучавшие здесь слова о развитии науки, техники. То есть наука и техника облегчает нам жизнь, развитие идет ускоряющимися темпами. Но чем быстрее развивается наука и техника, тем сложнее становятся системы, которые, на которых строится наша жизнь, в том числе повседневная. Чем сложнее становятся эти системы, тем ярче для них и опаснее для них становятся всевозможные Раньше, в конце 90-х, когда мы знакомились с интернетом, с Востоком, понимали, что есть такие механизмы, как электронная почта, поисковики. Мы даже не предполагали, какие угрозы может вести это творение человеческих круг для общества, для стабильности, для людей, для здоровья и так далее. То же самое, можно сказать, прозвучавшись в фармацевтики. Препараты, которые сегодня становятся все более изощренными, помогают человечеству справляться с все более сложными вызвами природы, медицинские препараты, эти препараты также могут представлять огромную опасность. Раз существует опасность, должна быть и безопасность. Можно говорить о продовольстве, можно говорить о экологии, можно говорить о социальных отношениях, напряженности, которая может возникать между различными группами, корпоративными, национальными, религиозными, государственными структурами. Но Безопасность будет присутствовать всегда, всегда и везде. Вот почему я говорю, что проблемы, которые решает комитет Василий Иванович, они становятся все острее с каждым днем. Об этом вы совершенно правильно не надо же обращаться к тем событиям, мы свидетелями которых мы сегодня являемся. Комитет Василий Иванович давно стал тоном для нас, для ста секретарей. Ну, я немножко, может быть, как бы характеристику называемых как бы президентскими. Действительно, те вопросы, которые рассматриваются в комитете, они являются острейшими, всегда, чтобы принять правильное решение, надо соблюдать очень тонкий баланс, острый баланс, потому что, с одной стороны, это защита интересов государства, общества, и здесь, конечно, не может быть ни поблажек, никаких как бы, упрощений, а с другой стороны, это человеческие судьбы, это судьбы и конкретной жизненные ситуации. Вы понимаете, вечный парадокс права – это попытка, под определенные нормы, сложившиеся, обвязать, в общем, применить их к тем ситуациям, которые могут быть самыми непредсказуемыми, самыми неожиданными. Они могут возникать в семьях, коллективах, в культурных, в исторических обществах. Но вот, тем не менее, вот этот нюанс всегда играет вот такую роль. И тут всегда надо проявлять, помимо точного знания юридических норм, науки, тут надо еще и применять чувства, человеческие, эмоции, оце оценивать это где-то даже интуитивно. Еще очень важный момент. Я давным-давно в одном из учебников по юриспруденции прочитал фразу, что юридическая норма – это норма, которая оформляет отношения сложившиеся в обществе, оправдающих себя и так далее, и так далее. Сложно этот термин, этот подход применить к тем нормам, которые выходят из комитета по безопасности, потому что они должны носить превентивный характер, профилактический. здесь требования к работе, к качеству этой работы, к интеллектуальному вкладу в, эти, в эту работу, они многократно возрастают, потому что здесь фактически идет некая такая, знаете, общая не социальная инженерия, но не, не политические технологии, но здесь действительно идет работа над строительством государства, над укреплением государственности. Во всех вот этих аспектах у нас в Министерстве юстиции с комитетом Василия Ивановича, если больше говорил о его профессиональной работе, но через эту всю профессиональную работу человек становится для нас ясным и понятным. Это самый для нас надежный комитет государственного мира. Так вот, говоря о всей его вот работе, хочется подчеркнуть, что тонкую эту грань, которая которая отделяет интересы общества интересы человека, комитет и отчетливо осознают, А комитет, родительство Министерства юстиции, там как бы миссия, которую Министерство юстиции взяла на себя, взяла на себя, и эта миссия выражается в защите прав правцевого граждан, верховенстве закона и укреплении государственности. Вот это полностью объединяет нас, Василий Иванович, в одну команду. Спасибо. развития. Я работаю там, где работаю, я понял, что сочетать нужно и практику, и законотворчество. Закон без практики сух, а практика без закона она вредна и опасна. Вот это я усвоил, поэтому сегодня я вижу важным, учитывая, что я возлюбляю контент безопасности сделаю все, чтобы в нашей стране. Безопасно. Было безопасно и на улице, и, и дома, и по месту работы, и транспорте, чтобы была кибербезопасность, продовольственная безопасность, продуктовая безопасность, вернее, лекарственная безопасность. То есть это то, без чего мы не можем развиваться. А сегодня особенно важно в когда мы ведем важную миссию по освобождению Европы от фашизма, сделать все, чтобы мы победили. И у нас не только должно быть самое современное оружие, у нас должно быть самое совершенное и современное э, законотворческое и законное. Вот сегодня мы работаем над этим, чтобы помочь ребятам, которые борются э, с фашистами и с террористами, помочь семьям, которые спичат ТВ ну и в целом в нашей стране и нашим гражданам, что было все безопасно, четко и понятно. Потому что э, я усвоил еще раз что право слава правда, Поскольку правда за нами, следовательно, мы победим. Правильные слова говорят, что наше дело право, победа будет за нами. Всем огромное спасибо. Мы не многие, я вот с такой огромной аудиторией. Все помогают, Игорь Иванович помогает. Министерство юстиции активно помогает. Татьяна Николаевна помогает. Одним словом, все вы помогаете, чтобы вы свою работу достойно, чтобы было действительно получать такую премию. Я уверен, что у нас все получится. Еще раз повторюсь, победа будет за нами. Огромное спасибо за Путь к закону имени Михаила Константиновича Триушникова вручит первый лауреат этой премии. Президент Федеральной Нотариальной Палаты Российской Федерации Константин Анатольевич Корсик. Константин Анатольевич, прошу несколько слов как лауреат лауреатов. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Очень волнительный, наверное.